О! твою мать. Откуда он здесь появился? Дружбанище. Замбарище, дружбанище. А через эту штуку, блин, больно будет. Или с костра? <сcoff> <сcoff> с костра просто. Ай, жопа горит. Ах, ты твоё ни хрена мне сняла жизни сразу, ты прикинь. Как мне отсюда выбраться? Эээ, помогите, помогите. Кто-нибудь, кто-нибудь спасите. Вот, да, вот это место помню. Здесь, здесь я стрелял, я помню. Здесь я в войнушке. Войнушечку играл. Бляха, чистил вроде все. У них ни хрена себе! А что такой мощный? Okay. Ну-ка. Налови. Так, вкусно сейчас. Ох. Ублюдок. Ни хрена себе. Наемник. Наемник Денис, гоблин. На. на. На-на! <Слыши> <Слыши> <Слыши> Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами приключения Меченого в игре «S. Stalker. День Чернобыля. Итак, мы с вами, значит, отправились, короче, выполнять топ-задания, Э, искать потерянное фамильное ружье. Вот. Но по пути мы наткнулись на засаду наемников, которые в то время хотели э, Обокрасть <coughs> ученых. Вот. Мы все-таки, короче, Ну, как всегда, не в то время, не в том месте, короче, очутились. И решили, короче, помочь ученым. Вот. Теперь нужно вот этого. Всех перебили, короче. Вот этот заолок один остался. Профессор Кругло... Круглов. Вот. И, короче. Нужно его провести куда-то на базу, что ли, ученых. Вот. А веду я к тому, что. Как бы я начал это рассказывать, к тому, что, скорее всего, он нас ведет. Так. На янтарь. Он нас ведет на янтарь. А на янтарь что? А на янтаре у нас. База ученых А там что? А там, короче, помните, да? А, призрак, по-моему Призрак а, выполняет задания для ученых И по-любому там есть информация о призраке А призрак у нас знает что? Знает информацию о стрелке Так что, видали, какая вот цепочка? Какая цепочка, короче к... а... Прям важная такая цепочка Вот, если мы хотим узнать побольше о стрелке Нам нужно, короче, сопроводить этого вот Господина Профессора круглого на янтарь. Вот. И, возможно, мы там сможем с вами что-то узнать. Так. Он говорит, короче, нам надо идти первыми вперед. Для патронов, конечно, вообще. Вообще. У меня есть еще RPG. Так. Вот это вот, блин, я не знаю, оставлять или не оставлять. Вы, короче, в комментах меня просили, короче, определиться все-таки с оружием. Вот. В принципе, я определился с оружием, и мне нужно, чтобы была оптика, э, как, полуавтоматическая, сказал, что, ну, или автоматическая, короче, автомат, который может стрелять и одиночными, и очередью, и так, и сяк, короче. Вот. И желательно, чтобы был подствольник. Все это, вы говорили, находится. Можно найти в лаборатории x 18 вот. Так что мы туда направимся, там найдем свое оружие, которое мы хотим. А пока, пока вот так вот. Будем Ходить, короче, пока вот так. Вот насчет вот этого я не знаю. Может, его чертовую матерь выбросить, или я фиг знаю. Вот. Выносливый, смотри. Можно, кстати, вот так вот сделать, выносливость. Почему нет, да? Так, окей, ладно. Там, дальше разберемся, если что, выбросим. Искажение, короче, пространства это у нас аномалия Пламя или огонь. На него лучше не попадаться. Но тут оно, короче, всю. Смотри, на всю дорогу тут. Расфигаривает. Так, ладно. Ну-ка. Пойдём так. Не поджарился? Не поджарился нормально. О, отлично, отлично. Аккуратненько. Так капля Оп, смотри, там какой-то артефакт новый даже два, еще одна капля и вот такая вот штука такая штука у нас есть пускай еще одна будет так, отлично смотри, кучка кучка здесь людишек так немножко облутаю сейчас вон тех вот Смогу ли я аккуратненько, аккуратненько. Хорошо. Ну в принципе, смотри. Не такое уж и страшное. Это ну, это аномалия, не такая уж и страшная. Ладно, правильно.. А это кто? Э! Это что там зачертила? Ты кто? О! Твою мать. Это что чё за черт? Раненый? Походу раненый. Видал лик он шел? Как будто раненый. Зомби! Ни хрена себе. Здесь даже зомби есть. Очуметь, очуметь. А какого черта зомби стреляла с автомата? Так. Эй, профессор Круглов. Я прошел, в принципе. Вы где? Он за мной побежит, нет? Э! Или в принципе, наверное, не должен быть. Да Его даже там на горизонте что-то не видно. Профессор! Профессор! Опа, за заварушка. Слышал, да? Кацамбарь! Бах! Твою мать, ты как здесь очутился, э! <laughs> Профессор круглов! Если у тебя и был телепорт, почему ты меня не телепортировал сюда?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 Мечины, если найдешь на мобильной лаборатории на интерре, подарим тебе скафандр научный. Опа. Посмотрим, как получится. Интересно. Так, я хотел бы кое-что узнать. Кто вы и как здесь оказались? Моя фамилия Круглов. Я профессор биологии, изучая зону. Вчера, например, наткнулся на один очень интересный вид. Антропоморфус дендрамутантус вулгарис. В основном нахожу и описываю новые виды мутировавших животных, их повадки и особенности. Потом эта информация анализируется и я передаю внешний мир, кое-что конечно передаю бармену. Мои открытия уже не раз спасли жизни сталкеров. Я как раз э, вез результат своего исследования на янтарь, когда мой вертолет был обстрелян. Угу. Так, расскажи о Зоне. Зона это замечательный подарок человечеству. Конечно жить здесь нельзя, радиация, аномалии, мутанты. Все они, конечно, смертельно опасны, зато представляют огромную научную ценность. Это почти природный эксперимент, просто заповедник для ученых. Сложно представить, что станет э, с наукой после изучения зоны. Технологии, лекарства, новые сорта растений, лекарственных употребляемых в пищу, э, биотехнологии, исцеления, неизлечимых болезней, да мало ли чего еще. Может быть, пищевая проблема для всей Земли будет решена. Если бы только нам не мешали, может быть, э, мы бы уже ввели человечество в золотой век. Ребята из долга думают иначе. Да и свобода не особо стремится вам помогать. Так, может быть и есть какая-то польза <coughs> изучения зоны. Ну, конечно есть, конечно есть польза изучения зоны, Ты чё? Вы тоже это видите? Как приятно найти вы собеседники неусколобового практика. Я всегда говорил, надо смотреть на проблему шире, отрешиться от человеческих мер. Пусть даже есть вред от зоны, но может быть и польза. И польза огромная, я вам скажу. Так, э -э, к сожалению, мне пора удачи. Окей. Заёшь, Стой. Мобильную лабораторию на янтаре, научный скафандр. Научный скафандр, интересная штука, да. Интересно. Так, что тебе можно продать? А тебе, наверное, и ни черта не продать. Ну, можно вот эту штуку. А, у тебя денег не хватает. Не хватает бомжик, кто у нас? Бомжик. Так. Давай вот это. Ну и все. И все с тебя хватит, дружище. Так, а что у нас капля дает, я не помню. Вот 4 штуки. А, понятно. можно продать. Так. Ясно, понятно. Все, ясно, понятно. А... Здесь мы с ним и разойдемся. Тогда, тогда делаем так. Мы отправляемся сейчас обратно искать фамильное ружье. Вот. Знаем теперь, что на янтаре нам, в принципе, рады. Вот, мы помогли ученому. И в дальнейшем мы туда отправимся и посмотрим, разузнаем о <coughs> призраке. Вот. Узнать о судьбе призрака. Так. Найти фамильное ружью, ведь сталкера, найти... Ага, спасти Долгодцева. Понятно. Он мне дал какую-то, короче, флешку. Могу ли я как-то прочитать, посмотреть... Посмотреть... Общество. Зомбированные сталкеры. О! Те, кто подвергся длительному воздействию излуча излучателей на интере или некоторых других секторов, секторах. Неосторожные сталкеры быстро сходят с ума, превращаясь в бродящие пол полутрупы. Их много <coughs> бродит по зоне. Некоторые добираются даже до периметра. Так или иначе, помочь им уже невозможно. процесс разрушения личности необратим. Хотя зомбированные сталкеры еще могут воспользоваться своим оружием, они довольно глупы. При встрече можно услышать, как они гнят себе под нос обрывки фраз, которые, впрочем, начисто лишены смысла. Со временем зомбированные сталкеры окончательно утрачивают все прежние навыки и превращаются в зомби. Как правило, они очень агрессивны и при значительном скоплении представляют серьезную угрозу. Ты откуда Откуда он здесь появился? Дружбанище. Замбарище, дружбанище. Понятно. Откуда он здесь взялся? Так, ладно. Что там дальше у нас? Справка. Артефакт. Слизняк. Формируется аномалий холодец. Негативные свойства этого артефакта компенсируются тем, что он повышает с крови. Такой артефакт нечасто можно встретить, из-за него дают неплохую цену. Так, это у нас есть такой ага, прорыв в зону 2011. <клёх> Армейские подразделения, в том числе и специального назначения, возглавляемые отрядом военных сталкеров, предприняли э, крупную экспеди <клёх> экспедицию внутри зоны с целью прерваться к и уничтожить предполагаемую причину возникновения смертельных аномальных полей, либо, наконец-то, добыть достоверную информацию о про происходящих там процессах. Данное предприятие, в котором принимали участие более тысячи человек и множество техники, полностью провалилось. Отдельная группа уцеливших осели на территории зоны без особых надежд на спасение. Так, уничтожение лагеря на заводе Ростов. Эти вот уничтожение лагеря не достали, просто вот достали. Кругом уничтожение лагеря, уничтожение лагеря, знаешь, это, блин, это как Far Cry, знаешь. Уничтожение аванпостов, знаешь, там такая вот фишка была. Так, что еще? КПК. Исследование круглого. О, давай. Как оказалось, излучение прежде всего воздействует на высшие области мышления. Опыты показали, что только человек и животные с, выкаорг... с высокоорганизованным мышлением, такие как собаки, лошади, чувствительны к этому излучению. Из них лишь человек полностью подвержен эффекту погружения в транс. а подопытных животных эффект оставался в пределах сильного страха. Исходя из этих предпосылок, можно сделать вывод о специализации воздействия исключительно на человеческий мозг. Продолжительные, продолжительные эксперименты на добровольцах показали, что эффект транса может быть снят при медикаментозном лечении. Также нами были разработаны экспериментальные устройства, которые защищают человеческий мозг от дозированного воздействия излучения. По нашим расчетам, источник излучения находится в центре озера Янталь. Вероятнее всего, природа источника искусственная, и вполне возможно отключить его. Также есть опасность, что неблагонадежные элементы могут получить доступ к источнику излучения, попытаться взять его под свой контроль. Так. Понятно. И почему-то я так вот, не знаю, вот прям жопы чувствую, что когда мы придем на интарь, нас попросят помочь, короче, с отключением вот этой штуки. Почему-то вот я прям такие вот думаю, да. Окей освободить долговца нет где там вы вот, знаете призрак слово найти фамильное ружье вот так идем у нас все-таки есть пока задачи пока задачи поэтому и так, в принципе никуда не денется если что и мы с вами туда вернемся ну по-любому туда вернемся потому что надо узнать а призраки? Все, хорошо. Так, ты что такое? Тапля. Отлично. ну -с, э -э, друзья, продолжаем. Теперь нужно вернуться обратно. Надеюсь, здесь наемников больше нет. Да хотя блин. По-любому они есть. Он уже на радаре, что-то один кто выскочил. Появился. <coughs> Я думаю, это по наемник. Так. Этих мы не лутали. Не успели. Кругов туда свалил, да, убежал. Поэтому мы не успели. Так, <coughs> это лагерь, наверное, наемников, да, такой небольшой. Здесь можно нычку сделать. Опа! Ветер свободы. Что такое за ветер свободы? Производимый ремесленниками группировки ⁇ Свобода ⁇ облегченный коммунизм Сталкера, легкий армейский бронежилет плюс накладные усиливающие килограммные пластины способен защитить от слабого оружия. Ткань комбинезона обработана специальным составом, повышающим сопротивление аномальной активности. Так, это все понятно. А как мне... С моим-то? 30, 50, 50, 30, 50, 50, 50, 25... Но мой в любом случае А, погоди, нет Мой он Блин, он местами нормальный местами хуже Прям вот Прям вот даже и не знаешь Что, что лучше взять 527 45, 27. Не, ну мой, наверное, все-таки лучше. Блин, я даже нет. Даже нет, даже не знаю. Почему нет вот этого списка, знаешь, как обычно, это вот это сравнение. Неудобно. Да ладно, короче, выбросить не надо, мне в принципе с моим хорошо, так, здесь пусто, погоди, наверное надо взять ружьишко, перезарядить как раз, мало ли что. Боевых действий, в принципе, пока нет. Так. Мне нужно как-то обойти это место. Ну, как-то вот так. И вроде бы, да, там вниз куда-то, да, вела. Вел наш радар, наша стрелочка. под землю. там-то логово кровососов. я думаю кровососов лучше убивать вот с ружья, если что. на если, если на то пошло. что -то пикает? где-то аномалия. все пусто. все пусто это херовасто. так. а где спуска? вниз. Я, в принципе, вот, нахожусь там, где нужно. А, ну вот. Окей. Бляха, ни хера себе, перепрыгнул. <с <с так, окей. Я так предполагаю, нам сюда. Это, вот это вот, блин, электричество вот это, это жесткая тема. Надо аккуратно. Там какая-то хрень, короче, была мне неизведанная. Окей. трупы трупы кругом где-то здесь я сейчас видел короче такую штуку какую-то она куда-то исчезла походу дело она допустим так фамильное ружье я так предполагаю он там мне тут не перепрыгнуть надо в обход так здесь не подняться здесь не подняться и и бляха <свист> зашибись <свист> так. на ту сторону такая <свист> <свист> бляха как туда я не допрыгнул А этот, что ли, грузовик? Ой, не грузовик, это запорожец. Грузовик. Так, отлично, хорошо. Допустим, вот так. А в той машине, интересно, что-нибудь есть? Ладно, потом посмотрим. Хорошо, отлично. я надеюсь... Правосов... Соф, я здесь не встречу, чуть не перелетел, видал, да? Опа! Отлично! Ох ты какой ствол-то! Смотри, черный ясты. Них хры мухры 45 né, Настоящая пушка для настоящих героев! Большая, тяжелая, чрезвычайно убойная! Из-за цены и габаритов особой популярности в зоне не пользуются. Все-таки не каждый день хочешь на слона. Так. У меня для этого патронов мало, да? Так, ладно. Я, наверное, я его заберу. Да, я его заберу. Я перегружен. Так, тогда делаем... Следующий, делаем следующий. Вот этот автомат мы выбрасываем. Он нам не нужен. А пистолет мы, короче, в тайник убьем. Бляха! Вот это. Вот это сейчас подарочек, смотри. Второй черный ястреб. Только улучшенный. И без того мощный пистолет переработан под винтовочный патрон. Поистине убийственная штука для ближнего боя. Тогда вот это выбросить? Для винтовочного патрона. Погоди. Винтовочный патрон это вот этого у меня, да? Нет? А, нет. Табака. Табака. девка мутакрум. Ты еще проголодался. Так. А... Вот это, наверное, да? Скорее всего. Скорее всего, да. Скорее всего, это вот этот и есть э, патроны вот эти. Винтовочные. Где они тут вот, вот эти. Окей. Так, теперь надо выбираться. А как? Твою мать, а как мне теперь? А -а -а, в смысле? Твою мать, и теперь... А как я тебе... Теперь... Я теперь в ловушке? Жизнь какая-то. а через эту штуку, блин, больно будет. Блин, с костра? <соц> <соц> с костра просто. Ай, жопа горит. Ах, ты твою мать... Ни хрена мне сняла жизни сразу, ты прикинь. Как мне отсюда выбраться? Э -э, помогите! Помогите! Кто-нибудь? Кто-нибудь спасите! Жесть какая-то. О, -о, О, отлично! Поджегся, правда? Блин! Жесть. Так, что у нас здесь? Здесь только пищалка, короче, здесь только аномалии. Я больше здесь ни черта не вижу, если честно. Поэтому увалим. Дяка, погоди, а я... Ружье-то я забрал, нет? Бляха! Ружье-то я там оставил. Что за день-то сегодня? задичь-то пец а где ружье-то а -а -а. ну я нахожусь кстати вот или это вот нет в смысле я не понял юмора если честно а где ружье? Эй, чел. Ружье-то отдай. Ну это мой автомат, я его только что вот Это не может быть тем, тем ружьем. Э! В смысле? А как? Где где ружье-то? В смысле? Не понял. Я нахожусь вот, прям на цели. Так, надо почитать, короче, где находится это ружье. Потому что написано будет. Фамильное ружье. Охотник э, верни ружье. Потерял я его возле жилища кровососа. Сейчас скину координаты это место. И посторожнее там твари эти очень злобные. -то не понял вообще юмора. Но... Я вот, я на месте. Вот офф. где-то спрятано. Я его порву не вижу. Что за дичь -то? Что за шуточки? Что за шуточки, мать вашу? Я предполагал, что она у этого чувака находится. На ружье ружье это не этот не пистолет ли это и есть пистолет который я взял сейчас только что не ружье это ружье садич леха вот она ни такая вот подстава просто так, ладно А здесь его нет, что ли? Ладно, все, валим, короче, отсюда Что-то мы здесь подзадержались Малеха Бляха, а как? Ну что, да что, блин Поверху же надо Да штук тебе, что ты такой резкий-то, епта? Резкий как планос, детский. Задрал, ну пожри ты немножко-то, епта, твою мать. Все отлично. Я ты хиляк, а? Так. А там я пройду? Да, я здесь могу пройти. В жопу эти, в жопу эти эксперименты всякие. Так, ну да, там и он исчезла эта штука какая-то. Там была такая какая-то штука зеленоватая. Я думал какая-то артефакт какой-то интересный новый. Фонарик вырубить. Ну и все, отправляемся. Теперь надо донести. Осталось только донести. <смех> Эти кто у нас здесь? Наемников вроде как. Больше нет. Ну, в, принци в принципе, им здесь делать больше нечего. Они просрали свое счастье, короче. Ученого я спас. Поэтому. Поэтому они, наверное, разошлись по домам. Обиженные пошли по домам. Ну да, такая вылазка, такая прогулочка такая у нас неплохая получилась. Да в смысле? Я думал, здесь проход. электрические штуки задрали как мне теперь как я сюда попал-то вообще вот да вот это место помню здесь здесь я стрелял я помню здесь я войнушку войнушечку играл бляха Блюдок. У вас-то я здесь не ожидал встретить. И что подзачистил против всех? У Ни хрена себе. Что-то, а что такой мощный? дробь даже не берет ни хера. Бляха, нифига это. Нифига как я, я не сохранился. Ладно. Ща добежим. Ща дойдем, ща добежим. Сейчас их там порешаю всех. Сейчас я вас покажу, кто здесь. Хозяин, мать вашу. Где моя граната? Болт. О! Какого-то сюрпризика не ждали, да? Ща я вам тут устрою Ледовое побоище Ну-ка Горняки Налови Так, вкусно сейчас О. Ублюдок ни хрена себе ну ка испробуем сейчас пистолет ооо да бах вынес им вынес вынес там ну там еще один да наверное? то круто мне он нравится и э? здесь есть кто-нибудь наемник наемник Денис, гоблин на на на как тебе как тебе такое награду какую-то забрать еще что за награда уничтожить наемников и бандитов на заводе Ниф, на себе. А куда это вернуться в бар ух ты а я как раз туда и направляюсь прикольно бляха в пекаль вообще вообще просто ад. пекаль просто от ждет нахер где-то там где-то там воюют. Нам туда не надо мы как-то мы как как-нибудь сами что что такое то что что такой то У меня вроде и этот Артефакт выбран, короче, это выносливость. Чем он так дохнет-то быстро? Ну, он выдыхается. Для опасных, но да шу... да все нормально. Как мне убрать-то я забыл аномалии, мутанты, поступь, уйдущий... Так, бар 100 рентген а ну. Поиски фамильного ружья Аж на две серии у нас затянулись Ну хорошо, оплачиваемых заданий. Ну это на этот, на долг, да? Записываться надо, ну, короче, вступать в долг. Ну это не будем делать. Волос вспотел. Дошел и руками показывает, мол. Дальше-то что делать? А бывалый, как залопит радостно. Во! Увидал же... походняк меч, но пусть терминатор. Так, надо, короче, бармену флешку отдать. Бармену сказать, что я там зачистил лагерь наемников. И отдать помильное ружье. Вообще, прикинь? Трех зайцев убили. Вообще жесть. Так, на, держи. Что? Ружье нашел? Ого! Брат, братишка, братулька. У меня просто нет слов. Спасибо. Спасибо, черт возьми. Эх, ну помог, ну помог. Да. Вот, возьми мое скромное вознаграждение. Это все, что у меня есть. Прости, что оно не так велико, как твоя помощь. Я не забуду, что от меня дери, как ты мне помог. Надеюсь, смогу со временем также помочь тебе, как ты мне. Спасибо. Слушай, что я тебе расскажу. Рядом с тем местом, где ты мое ружье достал, есть еще одна штука. Странный заколоченный дом. Что там, никому не известно. Но через окна видно, что там много аномалий. Может, артефакты есть. Только как туда пробраться, я не знаю. Хм, интересно. Наверное, стоит бы проверить будет. <къех> Опа, еще одна, смотри. Уничтожить долгого кровососа. Почему бы нет? Ты кровососа... Кр кровососа встречал? Жуть, правда? А я вот давеча пошел в деревню возле военных складов. Думал, артефактами разжиться. И представь себе, вижу кровососа, черного такого, весь в рубцах. Сидит над трупом, меня не видит. Я испугался, как дал оттуда деру. Зря я побежал. Он меня услыхал, и давай за мной. И сразу вот такой поднялся в... А, вой такой поднялся вокруг. Тут я и понял, что он не один был. Думаю, логово у них там. Если бы ты смог прогнать их оттуда, я бы тебе отдал один редкий артефакт, который пару дней назад нашел. Интересно. Так. Интересно. Так, окей, ладно, до встречи. Задание у нас уже есть одно новое. Так. Бармен. Бармен. Вот флешка с информацией. Хорошая работа, я думаю, дух будет благодарен за эту информацию. Вот твоя награда. Спасибо. Там четверка, тут пятерик. Вообще шикарно, живем. Так. По поводу задания. Молодец, заслужил. Две с половиной. Отлично. Граната F1. Уничтожение лагеря. Отлично вообще. Так что Сосу, же сон, можно продать сон, и что, сон, что сон же сон, можно знаешь, что, что наверное вот этот пекель я уже наверное 151 прод... рубль ладно я его продам потому что он мне не сдался как бы вот а, продам продам наверное где от него патроны -то? там 19 да не патроны пускай будут Вдруг я что-то другое найду еще, да? Я их сейчас уберу. Вот. Пускай не будут. Так, оптика. Оптика. Тоже сейчас уберу артефакты. А, так, один, два. Один себе оставляем, да? Минус ради. А! Минус 20 радиация, смысл? смысле? Опять хреновые подсунули. Что у них совсем совести нет у этих за неделю подошвные капусты они же вроде были больше да ч ⁇ почему минус называются ну ладно пускай так э, цветок радиация так пить как охота. это я себе оставляю я это все, я тебе сходу. продам я это здоровье плюс 200 так это я так это тебе вот так капли раз 2 3 4 5 10 радиации так все туда отдаю так это я себе оставлю угу, да. Так, это слизь кровотечение минус 133 кровотечение так слизь ладно я продаю и вот такой я продам один так окей на 14 косарей прикинь товара Ну, остальное я оставлю себе. Так. Что можно у тебя купить? Так, это вот для автомата патрончики я у тебя заберу. Окей. Ну и как бы все, да? Отличный обмен, чувак. Отличный обмен. Здорово, эмиссия. здорово. здорово. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня Так, что теперь интересно? здесь. Что у нас а -а и как? Вот эти патроны я убираю. Яха. Убираю. Тормозим, так, ты. вот Моя эти патроны я убираю. А -а это я убираю. 5. 5. Так, здесь 5. Патроны для автоматов я скину немножко. Пить, как охотник. Оставлю 150 отлично. Так, так, так, эти патроны тоже убираем. Эти патроны тоже убираем. Ну тормозим уже. может себе пригодиться. Так, для ружья что у нас тут? Дробь 10. Есть вот такие 28. Подходи, сталкер, для таких, как ты а не все меня всегда на Наверное, род. вот так оставлю. Чтобы речки и лес рядом. Или по 10 оставь. И не радиация тебе, не твари, Давай, не наверное, так, разных. где там? Не тормози, мужик. Моя Эк. информация может тебе пригодиться. Так. Пить как охота. Пускай вот так холодного. вот будет. Да. Подходи, Стави, Ну, и в принципе, все. В принципе, все. А, РПГ э, я, наверное, уберу. Пускай она вот здесь лежит. Пока что. Ну, и в принципе, как бы Фух. вот так. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Так, оружие здесь вообще не... <кх> нельзя выбрать. На... Настроение. Так. Ну, в принципе, все. Справка у нас появилась. Что... Справка. Артефакты у нас здесь появились. Слизь. Когда мы читали. Э, не тот уже хабар пошел. Не тот. ХПК гордо. Дай тормози, мужик. Моя информация. 12.01.12. 12, но 1 -е, 12 -е. -е. черт бы побрал это начальство. Правда, не дадут покоя говорит. старику. Сперва место, затем непонятный город в России. Теперь вот опять поезжай как ты, старина, в бескрайние степи Украины. Держи свою фонку и удачное мер... времяпровождения. 20 на 3 12-е. зону, неужели здесь нет медведей? И с кем мне тогда предстоит сражаться? В целом осваиваться с трудом. На заместную консерву пришлось отдать ломик. 26.04.12. Начался выброс. Тормози, Бармен сказал, что чтобы я поскорее может, спрятал свою задницу а и не вырсовывался. Выгнул пленого, из заброшенного пленого. туннеля несколько крыс. Надеюсь, переждать в нем непогода. что за гордон? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так, окей. На этом, наверное, будем заканчивать, дорогие so, друзья, вот, отправимся в следующей серии все. уничтожать логово Что кровососов, я думаю, будет и увлекательно ну, и чё? сложно, Нормально. это все-таки кровосос, ну, вот. Ну, а кому понравилось, ставим может, лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на иду, Инстаграм, комментируем, и с вами был Валерий, всем пока!